В книгу Гиема Аполинера путешественники, удивляющиеся цветам и звездам, вошли произведения выдающегося французского поэта Прозаика критика искусств. В книге представлены рассказы и статьи Аполинера об искусстве, в том числе из циклов о живописи и эстетические размышления ⁇ Живопись кубизма ⁇ в которых... Аполлинер пишет о своем отношении к живописи друзей Пикассо, Жоржа Брака, Лоранцен, Дюшана и других. Аполлинер предстает перед читателем ярким, умелым рассказчиком, который не перестает восхищаться людьми искусства, с восторгом и любовью открывая читателям то, что ему дорого. It's in.